Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сангейтс Радио приветствует вас в нашем неизменно прямом эфире. Вы сами можете убедиться, что он прямой-прямой, как лезвие меча самурая. У нас сегодня очень интересный гость в нашем эфире. У нас сегодня Инесса Алиева, предсказательница, целитель, человек, который на «ты» с магией, с белой магией, который знает, как решить очень многие ваши вопросы, и я бы хотел ее вам сегодня в очередной раз представить. Это не первая наша передача. Инесса, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я хочу напомнить, что наша передача называется «Терра Инкогнита я ее ведущий Владимир Гершанов. Хочу сегодня поговорить вот о чем. Значит, ну естественно, тема магия, основная тема, но магия не простая, а магия денег. Есть вот такое направление в магии, которое помогает нам улучшать свои финансы путем тех или иных манипуляций. И вот именно про эти манипуляции я бы хотел поговорить с Инессой. Итак, Инесса, еще раз, здравствуйте, что же такое магия денег? Расскажите, пожалуйста. Магия денег – это... Само, само слово говорит об этом. То есть, как бы человек магическим путем притягивает к себе э, деньги или удачу. То есть, воздействие, вот, именно магическим путем на финансовое положение и удачу. При каких случаях Аэ... нужны вот эти Indian. ритуалы, как это вообще работает, что это вообще такое? Расскажите, пожалуйста, вот магия денег, ну, мало ли. Деньги – кровь экономики, мы все об этом прекрасно знаем. Деньги – это то, за что мы покупаем себе комфорт, уют и все остальное. А как же вот быть людям, у которых по каким-то причинам не очень хорошо вот с этой субстанцией, такой нужной для нас, для всех? Значит, без этого, естественно, человек, как бы ни говорил, он прожить не сможет. Поэтому люди, которые занимаются каким-то или бизнесом, или, или вообще... Кто желает быть вот именно в достатке в богатстве, он, естественно, хочет, чтобы у него всегда был полон кошелек денег. Или у него там в работе делать все было, как говорится, в богатстве был и в деньгах. То есть ни, ни разориться не смог, и чтобы у него все было как оно должно быть, положено. Значит, очень много существует ритуалов, которые действительно они действуют, они воздействуют вот именно, на, на, именно на деньги, на удачу. Это, оно как бы должно, вообще вот эти, эти ритуалы, они должны проводиться, желательно, конечно, все утяжение, вот именно магические воздействия, они должны, влияет Луна, очень сильно влияет Луна, это желательно, конечно, все вот эти ритуалы делать на, на новолуние, на на луну. То есть как на, на рост, как на, на пребывание, на рост, на новое, как говорится, такое начало. Поэтому здесь очень-очень-очень много есть способов, очень-очень много есть и ритуалов на... Именно на деньги. То есть и на деньги, и на богатство, и на стабильную хорошую жизнь. Если даже вот касаться, что касается Луны, значит, даже вот в старину очень много людей, которые хотели жить в доставке, или те же купцы, они просто-напросто, видя как бы Луну, они все старались одноразово показать, увидели вот, молодих и старались показать денежку. То есть... Они даже ну, то есть, произносили такие вот фразы, как Батюшка млад месяц, там, Твой золотой рожочек, как говорится, видя, да, дай мне, как говорится, дорогой дружочек, золотой рожочек, дай дасполь тебе золотые рожки, а мне там богатство и ну, то есть, как бы, очень сытную жизнь. То есть такого вот плана тоже как бы, оно существовало. Очень много вариантов тоже. Вот мы сейчас как бы, очень сильно используем как бы, магии денег, люди, которые занимаются бизнесом, которые ну, у кого-то чахнет бизнес, у кого-то как, как бы, формажурка какая-то или кризисная как бы, ситуация. Поэтому всегда обращаются, естественно, к мастерам, к целителям, к дунам, к магам неважно, важно. Короче, людям именно связано с эзотерикой, чтобы вот именно наладить как бы или бизнес, или вот именно поправить как бы проблему кошелька. То есть, естественно, таких еще способов очень-очень много то есть, воздействий, как, опять же, то есть влияние именно играет очень большую роль влияния Луны, потому что все вот эти ритуалы, они должны будут сделаны именно на растущую луну если человек должен быть вот именно как бы на богатство если что-то делать то это конкретно делается на новолунию. и то есть как бы очень очень то есть это касается как можно сделать и на красную нитку это может может можно сделать и на мёд как вот даже старину люди которые ну как бы хотели как бы ребенок только рождался, то есть как бы и они обмазывали ребенка медом, ну, чтобы ребенок был жил в достатке или как бы в богатстве. И при первом купании ложили и золотую, и серебряную монету. На самом деле это даже сейчас, это действует. То есть, чтобы на будущее у человека вся была, как говорится, богатая доля. А что касается вот именно даже в настоящее время, да, в основном люди обращаются, делаем, в основном делаем как бы на, на, нитки, на, на нитку на красную, завязывающую запястья. То есть, естественно, то есть она как играла то же самое, как и защитную роль. То есть, это, ну, то есть историю, я думаю, что... Мало кто знает вообще этой красной нитки, потому что ну, после смер смерти Рахии, то есть пра э прародительницы получается рода иудеев, да? ну то есть как бы повязали ее в рук, получается красно-били красной ниткой, да, и потом, когда э получается уже ну то есть как бы э была гробница э как бы поревена да? значит ее э развязали и разрезали и раздали как бы людям. То есть как бы как защиту, как в то же время, то есть как бы она играла на позитивные, как бы на защиту, защиту от негатива, и плюс еще вот именно как она, как и давала удачу сама себе, как бы вот это. И плюс еще она получается как бы от всех негативных вот этих воздействий тоже очень сильно защищала. Здесь можно как бы на, на ту же красную нитку, можно сделать разные, можно и защиты сделать, то есть на нее наговаривается все. То есть, ну, смотря, какая ситуация, хотите наговорить вот именно даже при рождении ребенка, когда ребенок рождается, ему... Ну, по старинке, в деревнях ему обязательно завязывали вот именно красную нитку, Мы ну, старались даже, как бы, 40 дней, чтобы только, если в дом вообще не положено, как бы, и пускай чужого человека до 40 дней при рождении. Но, когда ребенок раздался, завязывали ту красную нитку, чтобы до тех момента, как она раздерживается, эта нитка, или, ну, то есть ее, как бы, сжевали, да. Ну, и опять же, эту же красную ниточку наварив... наваривается тоже, как и на удачу, да. Опять же, существуют вот эти... Именно то же самое, что я говорила, вот именно на богатство, на хорошую долю, на, ну, именно на магию, как говорится, протяжении денег, да, очень-очень-очень большую роль играет тот же мед. То есть, как бы, люди, как бы, ну, это смешно, конечно, получается, но очень много даже ритуалов, которые... Молодые девушки, как бы, хотя бы идти замуж и хотя бы вот, именно, чтобы э, к ним тянулись мужики, всегда стараясь себя обмазывать, ну, зная как бы э, это направление, э, обмазывали себя там медом, и чтобы э, они были, как говорится, к ним тянулись, то есть, как вот, как говорят, как на сладкий мёд ну мухи, пчелы, рыбно, так и, чтобы кавалеры там торговые мещане и все, чтобы они... вас любили, а? обмажьте сладким медом. да, также, а также это как бы и влияние на на деньги и на богатство, это тоже как бы оно действовало. это чисто вот именно по народным как бы таким старым, как говорится, закалкам. Видите. да, очень еще очень очень хорошую роль играет вот именно то есть как бы Несмотря тоже то, что пирамидки влияют то же самое. Как бы, имея как бы, в кошельке тот же доллар, но он с определенным наговором, он несет вот именно постоянно как бы, прибыль в кошелек, то есть ну, кошелек не опустошается. Постоянно он как бы… Чем больше это как говорится, даешь кошелька, тем ну, он больше и больше подтягивает как бы, рост денег опять же то же самое еще очень много интересно как бы по старым поверьям играет роль как бы в народе раньше очень много было тараканов тараканы они имеют как говорится э, такое вот именно э, как бы поверие что тараканы приносят удачу на самом деле это так то есть как говорят даже по ситуации, ну, то есть, как бы, даже сделавши вот именно ритуал с это смешно, конечно, кто их боится очень сильно, но на самом деле это так. То есть они, как бы, имея при определенном, вот именно, как бы, еще некоторые вещи прибавляя, они несут какую-то определенную такую хорошую информацию на богатство, на состояние, на деньги. Как То есть, 40, только живой он должен быть, и желательно, конечно, если его споймать, то, этого тараканчика. Так. Его желательно, конечно, посидеть, чтобы он дом да, пожил, Жесть, чтобы освоиться немножечко, в баночке там, да. баночки, там то есть его покормить. Это да. на самом деле так оно. И когда он э, вот именно как бы пополнится, там много-много-много, как говорится, должно скоро появиться как бы деток, угу. значит, э, э, именно... это уже один тараканчик тарак... нужен, а как минимум два? Ну, два, да, но чтобы они были живы, желательно, так. да. Нежелательно, это точно. И если, если даже вот у кого-то просят украсть вот именно тот же даже обмылочек, да, вот обмылочек, ну, маленькая, да, стоит дома, с, того, с квартиры, где человек довольно-таки живет, положить ходовую монету. На самом деле, вот именно человек, который он как бы или бедствовал, или ну, какой-то потерпел крак, или еще что-то. Ну, то есть как бы восстановить вот именно энергетику денег, да, оно притягивает на самом деле деньги. То есть это тоже этот ритуал он а на э, к, к тараканам в банку? А? А куда обмылочек положить? К тараканам? Я сейчас все расскажу. нет Этот тараканчик, короче, это делается только в четверг. Так. Так, обязательно именно на растущую, но соединяете вместе тараканчика, берете вместе, монетку, вместе. Вот это, молочек, соединяете вместе, чтобы тараканчика не убить только. Чтобы они пошили. То есть положить мешок, кочек можно так. еще и возле дома закопать. И возле дома. Это, это на самом деле смешно, но это очень-очень действенно. Это а правда. Защита животных но... в Америке порвало бы вообще за такой ритуал. Деньгуманные отношения но... к тараканам. Ну, я утрирую. Но, но... Тараканы не вошли в защиту. Нет. Окей, так, ну, привязать тараканчиков к, к, к мыльцу. У меня Камылыш. была интересная ситуация, очень. мне бразильского привезли тараканы. А. это было вообще, это кухма была, кодячая. Они а же это... еще имеют свойство летать. Да. Мы по всему офису искали этого тараканчика. А он не ассимилировался с, с белорусскими тараканчиками, нет? Нет, нет, нет. Ну и, короче, этот обряд, он, на самом деле, он действенный, его как бы закапывают, и, ну и говорят. Как, вот э, как даже вот, почему иногда даже вот увидят таракан, если даже из где-то убежал, вот у людей, да? Ну, то есть, как бы обычно это тараканчики водятся, они в основном в щепитах, и ну, mm -hmm. у людей, которые пьющик, как бы так, или они... Э, Ведут как ну, бы ненормальный образ жизни. Поэтому, ну, то есть, как, как правильно говорят, даже так, как, как у худой хозяйки много дорога, так, чтобы было, водилось много денег и удачи. Mm -hmm. А потом говорят, что сколько быстро мыло измыли, то быстро бы измылись, э, э, измылись там неудачи и э, как невезения. Mm -hmm. Ну и все. И, то есть, как, как говорится, вот определенный ключ такой. Там заговор на удачно зенит взрывали, строи землю засыпали. Ну, то есть и и это тоже очень сильно, но на самом деле. Интересно. Еще самый самый легкий вот именно как бы расскажу пример, который он очень, ну то есть как бы работает на самом деле берется, короче, с, со свечки э, как бы взрыва, э, достаешь фитиль, и его одновременно вместе з, э, зажигаешь. И когда вот именно этот фитиль зажигаешь, то есть как бы на этот Фетинговый говоришь, ну, то есть как бы огонь и вечный, а дух мой отмечен, там, к примеру, там, голодом, серебром, всяким доброго. Ну, то что, то, что человек хочет. Но это как бы я хоть как бы чисто так, в пеходике, если сильно сильно сильно человеку хочется, как говорится, быстро разворотеть, не имея денег, не попавших мастеру, ну а так вообще большую часть, конечно, лучше обращаться, конечно, к специалистам, чтобы действительно, то есть как бы профессионально человек сделал, сделал тоже защиту, тоже сделал вот именно, как бы направил конкретно человека или в бизнесе, или так отправил чуть-чуть его судьбу, ну естественно это, Это, как говорит, говорится, дело мастера. Я понял. Инесса, я хочу сказать, что у нас проходит наша абсолютно прямая трансляция с радиостанции SunGate Sun Radio in Chicago. Мы находимся в Столлингальде, Чикаго. В большом-большом красивом офисе и вещаем для вас, уважаемые друзья, специально на русском языке, на чистом русском языке из Чикаго. А вот наша замечательная ворожея, она у нас находится в городе Минске, в таком замечательном месте, такая столица Беларуси. Вот и оттуда мы ведем прямой абсолютно скайп-репортаж сейчас. Собственно говоря, и вот мы рассказываем вам, дорогие друзья, про денежку. А если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их, пожалуйста, по телефону 847-226-9956. Еще раз, 847-226-9956. Звоните, пожалуйста, или пишите смс, или вы можете нам в Facebook писать вопросы, а мы на них будем отвечать. И вот я уже вижу вопрос от Евлампии. Рыбиной из города Самара. Она спрашивает, уважаемая Инесса, вот если я нашла деньги, можно ли их поднимать? И какой стороной? И расскажите вот про этот аспект, про нахождение денег. Значит, что хочу вообще посоветовать, желательно, конечно, этот, этот момент как бы исключить. То есть, если они, естественно, лежат, лучше их не поднимать. Почему? Потому что на деньги делается откуп. Люди откупаются от проблем, от несчастья, от всего плохого, негативного. То есть, как бы, вы... избавляется чисто именно от проблем. Поэтому то, что вы увидели, это не ваше. И то же самое это касается тех же вещей, там неважно, золотых изделий и ещё что-то, ну, то есть люди которые потерявшиеся. Потому что, что некоторые действительно, они теряют, но некоторые, как бы, оно само теряется, но это, когда у идет, как у человека идёт оттуда. Стараться, конечно, ну, нежелательно брать эти монеты. Пусть они, как говорится, уйдут в землю. Угу. То есть лучше не поднимать никаких денег с пола? То есть... Нет. А если нет, большая нет. купила? Обычно такие вещи делаются в основном на перекрестках, но все равно люди очень много, я вам хочу сказать, в мусульманских странах это очень развито на самом деле. Да? У человека, когда идут на его плечах беды, несчастья, да, и они стараются откупиться как бы, э, деньгами, то есть они наговаривают на себя, себя, как говорится, забывают вот именно по, ну, как бы, по часовой стрелке вот именно по голове и выбрасывают через левое плечо, то есть они этим откупаются от болезней, от проблем, от несчастья. Но э, как бы э, в России как бы, это… Ну, оно не... Люди, Люди про это, это не знают, но это на самом деле так. Лучше стараться, стараться эти деньги не поднимать. Потому что, да, на эти денежки могут э, сделать порчу или скинуть <с всю <с отрицательную энергетику и оставить их для того, кто поднимет. Правильно я понимаю? Варине, да. Да. У, меня У меня была женщина, я приведу пример, даже вот, в принципе, это немножечко, но не, <съем> не связано с, с этим, э, как бы на улице выброшенной, но э, купила женщина, э, кстати, в Америке, в Нью йорке э, купила там секонд-кэнди или где, она там купила дешевую, короче, себе какую-то шубенку, то есть это было, ну, ну какая-то шубенка была, да, и там, получается, в этой шубенке был целый вот такой вот горд, как это было, она и приезжает сюда, и она мне привозит это золото, говорит, что мне делать? У меня после этого я купила себе вот эту вот именно шуку, у меня побоились очень неприятности. То есть там смерти появились, там, потом получается болезни появились. Ну, то есть человек действительно получил вот с этим хапом золота проблему. Да, да. А это получилось так, потом мы сделали раскатки, посмотрела, и оказалось то, что, что э, тот, кто эту, э, получается, шубу отдал, да, он отдал, вот именно чисто как раз комиссион, и отдал, вот именно, ну, положил туда, вот спрятал. Угу. То, да? то есть это золото было откупное? Откупное, от да. да. Да, да, да, да. И, и все, все этот человек конкретно, то есть это все принял полностью. Кто-то откупился, это принял. Понятно. То есть никогда нельзя, Поэтому... а, нежелательно, точнее, поднимать денежки какие-то с пола? Или да, там... не, вдвоем, не не да. трогай. Но если то уж колечко есть... поднял какое-то, да, сережечка, колечко, то можно, наверное, какой-то ритуал очищения Можно, можно. Да? Желательно, конечно, это сделать. Возможно, Возможно такое, набрать святой воды и... или э, на как говорится, набрать тоже водички и пусть, пусть оно, она все-таки как бы, отлится просто в святой водичке. Или просто отчитать вот, именно молитвами тоже. Но можно еще в церковь сносить. Или, ну, это всегда, всегда так делается, да. да. Я думаю, что человек, который не еще позвонил, я думаю, что это тоже как ну, догадается это сделать. Любой, Любой человек, человек, который догадается, сделает, да. Итак, Инесса, огромное вам спасибо за сегодняшнюю передачу, очень интересно вы все это дело рассказали. Мы обязательно еще вернемся и к этой теме, и к разным другим темам в следующие передачи, в такое же время, в этот же день, на следующей неделе. С вами была радиостанция «Сангейтс», ведущий Владимир Гершанов и наша замечательная вражая, замечательный наш целитель и мака экстрасенс. Представьте, пожалуйста. Инесса Алиева. Инесса Алиева. Инесса, огромное вам спасибо за ваше интересное интервью. Встретимся с вами через неделю в это же время. Благодарю. Всего доброго взаимного. Спасибо. Надеюсь. До свидания. До свидания.